Привет! Если ты не профессиональный психолог, знаешь ли ты, что психолог может улучшить твою жизнь несколько раз? Скорее всего, нет. И скорее всего, твои представления о работе психолога подчеркнуты из фильмов, из книг или же из анекдотов о психологах. И тогда, скорее всего, ты думаешь, что работа психолога заключается в том, что… Приходит клиент, выговаривается, жалуется, изливает душу, ноет, плачет, а психолог в ответкивает головой, поддакивает, дает советы и, конечно же, берет за это деньги. И в таком случае: не лучше ли на самом деле встретиться с подругой, развеяться на природе? В крайнем случае напиться и забыться, как многие это и делают. Для того чтобы устранить это незнание и это непонимание, в этом видео я хочу рассказать о том, чем конкретно ты будешь заниматься с психологом, если ты обратишься к нему, и как качественно изменится твоя жизнь в результате работы с ним. И конечно же я расскажу, почему подруга не психолог. Наверняка все видели в соцсетях различные Мемы и мотиваторы о том, что подруга, бутылка, спорт, путешествие, природа или прогулка или музыка это лучший психолог. Почему появилась такая идея? Почему все эти явления или виды деятельности приравнены к психологу? Жизнь современного человека устроена так, что он переживает десятки стрессовых ситуаций в день. И конечно же, этот стресс накапливается и вызывает чувство бессиленности, подавленности и беспомощности и приводит к состоянию апатии. И, конечно, человек ищет способы, Ищет способы нейтрализовать этот накопленный стресс и, связанные с ним неприятные состояния. И опытным путем люди установили, что друзья, природа, музыка, физкультура улучшают состояние повышают настроение и селяют надежду и создают ощущение устранения этой проблемы. Но, к сожалению, через некоторое время, через неделю или через месяц ситуация повторяется или даже усугубляется. Потому что на самом деле то настроение, что дают друзья или природа или физкультура, оно является лишь ресурсом. Если вы хотите... Более четко разобраться в этой теме, смотрите мое видео суть счастья, и вы узнаете, что для решения проблемы или для достижения любой цели нам необходимы не только ресурсы, но и устранение причин, породивших эту проблему. Конечно же, ни путешествие, ни музыка, ни даже подруга за очень редким исключением не помогут устранить причину и не помогут предотвратить повторение неприятных ситуаций. И поэтому этот ресурс, в виде подруги или природы или музыки, требуется вновь и вновь. В этом и будет заключаться первое и главное отличие психолога от всего вышеназванного. Психолог будет воздействовать на причину, а не на текущее состояние. Если вы хотите как бы виртуально побывать в кабинете психолога и посмотреть весь путь клиента от первого визита до последнего и узнать, что на самом деле делает профессиональный психолог со своим клиентом, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить последующие видео из серии «Почему же подруга не психолог?» И до встречи в следующем видео.